Привет, студент! Пока в Москве задерживают министра экономики, а на Татарстан идут холода, Казанский федеральный живет своей жизнью. Какой? Расскажу тебе я, Петрова Дарья. Команда Универньюс подготовила все самое свежее и интересное специально для тебя. Смотри сегодня в выпуске. Студенческий обмен – это одна из возможностей, которые предоставляет КФУ. Ректор КФУ Ильшат Гафуров встретился с президентом Алматы Менеджмент Университета. Татарский язык – это нерушимый причал, поэтому Казанский Федеральный старается популяризовать его и в своих стенах. Прикоснуться к тайнам и узнать секреты КФУ совсем скоро смогут гости столицы Татарстана. В Казанском Федеральном прошла презентация экскурсионных программ для туристических компаний. Казанский федеральный университет продолжает принимать гостей из Казахстана. Что привлекло президента Алматы менеджмент университета на этот раз, выясняла Аделя Шамилова.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 формат стран арабского мира, в том числе работаем и в Казахстане, и в Турции, в Ламании сегодня, в Куледии, в Китае, значит, и причем работаем не только с университетами, а напрямую с компаниями. Особый интерес у президента казахстанского вуза вызвала работа первого студенческого телеканала Универ ТВ. И это неудивительно, ведь далеко не каждый университет имеет собственный телеканал. Ректор КФУ рассказал гостю вуза, в чем уникальность студенческого СМИ. Сейчас эту задачу мы поставим, создав лучшую школу журналистики в составе одного из наших подразделений. И там же будет раскручено собственное телевидение, мы делаем студии. Значит, ну это будет совершенно. Такая уникальная структура со стороны университета, поскольку по оснащению, она будет мало чем отличаться от уровня оснащения республиканских систем, тоже телевидения и так далее. во все кабельные сети в интернете, значит, и в В завершении встречи лидеры двух вузов обменялись подарками на память о встрече, результаты которые наверняка не заставят себя долго ждать. Аделия Шемилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. В Республике Татарстан татарский язык является государственным языком, поэтому проводятся различные мероприятия для распространения, изучения и популяризации татарского языка. Казанский университет тоже поддерживает подобные акции. Подробности смотри в следующем сюжете. В Казанском университете прошла ежегодная олимпиада по татарскому языку среди русскоязычных студентов. Подобные олимпиады проводятся уже с 2008 года с целью создать условия для распространения татарского языка, литературы и культуры среди студентов Республики Татарстан. Всем известно, что в общеобразовательных школах татарский язык изучается обязательно, но поступив в высшее учебное заведение некоторые студенты перестают изучать татарский язык. Но те, кто вот изучал и продолжает интересоваться татарским языком, языком они могут участвовать в вот таких ежегодных олимпиадах и эм, совершенствовать свои знания по татарскому языку. В Олимпиаде приняли участие около 160 студентов из 10 учебных заведений Республики Татарстан. Она прошла в три этапа ⁇ письменный, устный и аудирование. Проверять работу участников будут не только преподаватели Казанского университета, но и педагоги татарского языка различных вузов Татарстана. После проверки каждый из участников получит сертификат, а придеров и победители наградят ценными призами и подарками 21 февраля в День международного родного языка. Анна Глазнова, Роман Самарина, Универньюз. Всемирная сеть не молчит. Самые актуальные новости интернета уже собраны в нашей традиционной рубрике веб-ньюс. КФУ и Хальдор ТОПС обсудили итоги сотрудничества на встрече с президентом Республики Татарстан Рустамом Минихановым. На заседании прозвучала идея о необходимости постройки фабрики для производства разработанных учеными КФУ-катализаторов. В редакционно-издательском центре школа вышла очередная книга преподавателей Елабужского института КФУ. Сборник Российские немцы Вопросы языка, культуры и самоидентификации представляет собой результат труда группы языковедов исследователей Казанского университета. Казанцев пугают посылками с арабскими надписями. В своих почтовых ящиках горожане находят подарочные пакетики, но их ни в коем случае нельзя открывать, так как вместе с вырезкой в них содержится ядовитое вещество. В России зафиксировано уже несколько несчастных случаев. На озере Кабан спасатели помогли лебедям добраться до кормушки на другом берегу. Спасатели рассказали, что им позвонили очевидцы, сообщившие, что уже полдня лебеди из-за ледяного покрова не могут добраться до крова. 17 по 20 ноября в Казани состоится второй межрегиональный слет антинаркотических добровольцев Сессия здоровья. В этом году программа слета включает в себя выставку профилактических инициатив, конкурсы Круглые столы и мастер-классы. Студентка Казани Диляра Ялалтынова стала победительницей национального конкурса красоты, грации и таланта Мисс студенчества России-2016. Церемония награждения завершилась в Ставрополе. В WhatsApp появится функция видеозвонков. Мессенджер WhatsApp официально объявил, что работает над интеграцией видеозвонков в мобильную версию своего клиента, которые скоро станут доступны всем пользователям. Полузащитник казанского рубина Магомед Аздоев забил единственный мяч в товарищеском матче сборных России и Румынии. Матч завершился со счетом 1-0 в пользу сборной России. Международная сеть фирм КПМГ 16 ноября представила студентам экономического института КФУ работу своей компании и рассказала о возможностях, которые она может предоставить студентам Казанского федерального университета. Как это было, ты увидишь в нашем следующем сюжете. В 16 ноября, в актовом зале Института управления экономики и финансов КФУ состоялась встреча студентов третьих, четвертых курсов со специалистами налогового отдела компании КПМГ.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 КПМГ уже не первый год сотрудничает с Казанским федеральным университетом, но из года в год численность заинтересованных студентов растет. Диана Шилова, Руслан Урозаев, Универньюз. Казанский федеральный университет – один из быстро развивающихся университетов России. Он имеет свои легенды, великую историю и научное наследие. Все это сохраняется для новых поколений в музеях «Альма-Матер». Как прикоснуться к тайнам, которые хранит в себе Казанский университет, расскажет Анастасия Иванова.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 Заведующему кафедры гражданского и предпринимательского права КФУ Михаилу Челышеву 16 ноября исполнилось бы 45 лет. Но коллеги до сих пор могут говорить о Челышеве только в настоящем времени. В честь выдающегося ученого открыли мемориальную доску. Талантливый ученый, душа коллектива, человек, который воплощал очень серьезные задачи по развитию юридической науки по созданию мощного кадрового потенциала кафедры и факультета. Михаил Юрьевич Челышев являлся специалистом по гражданскому и коммерческому праву КФУ, доктором юридических наук. Он был автором 190 опубликованных научных и 23 учебно-методических работ. 16 ноября к 45-летию со дня рождения профессора открыли мемориальную доску. Почтить память выдающегося ученого пришли родственники, друзья, коллеги. Я работала с ним на кафедре. Я была, можно сказать, одним из его ближайших соратников, и он был научным консультантом по моей докторской. К сожалению, он не дожил, так сказать, до кульминации, его не стало за два месяца до защиты моей докторской. У него масса учеников, зная вся Россия. Именно он вывел нашу вот, Казанскую цивилизаческую школу в число ведущих паровых школ теоретических школ нашей страны. Михайлович был удивительный человек. Но для меня это еще и ближайший друг. От него никто не уходил недовольно. Человек, который всегда всем старался помочь. Вы знаете, я профессоре Челышеве, наверное, отметил бы два качества: это наука и юмор. Люди, которые умеют совмещать два этих качества, оставляют очень глубокий след. После открытия мемориальной доски в честь профессора бывшие коллеги Михаила Юрьевича на круглом столе представили творческое наследие Челышева. Елизавета Евтифеева, Ленарда Влитяров, Универ Ньюс. Вот и все новости на сегодня. Одевайся потеплее и постарайся не заболеть. До встречи!